Команда КВН Рейв, школа номер 37. На сыну. Эта песня посвящается мне, как капитану команды. За все слезы, что были пролиты, за эти мгновения до финала. За все тексты, что были испорчены. Команда КВН Рейв. начинаем. Печалька в душе у меня, по иду по улице я. Я хмурый, вам меня не понять Это то чувство, как ЕГЭ мне не сдать Обычные бути, повсюду люди Кто-то есть солнце на блюде Вся команда в сборе, мы встретились в школе На улице снега море, весна зимой в ссоре Для генератора шуток команды жизнь боль Когда материал писать надо, а юмора по жизни ноль Когда ты бездарность, больнее вдвойне От осознания того, что все играли в семье Стыдно перед школой, историком, котом по дворе За то, что они все обещали болеть за нас на игре Муза меня покинула, тараканы сказали прощай Белочка взглядом окинула, сказала давай не скучай Йога, фэншуй, читаю мантры Блин, где все мои былые таланты? Грусть, тоска, посыпаюсь пеплом Не владею собой, не владею телом Не-не, все нормально, ребят, забейте Это легально, я не в теме Хочется драйва, хочется рэйва, хочется большого вкусного стыка, хочется айса, хотя все не айс. Блин, ребята, ответьте, вы любите нас! Команда КВН Рэйв, спасибо, на сезон.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 подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99. 99.